Не можете выбрать себе маленький но при этом вкусный девайс тогда именно это видео вам поможет всем привет меня зовут глеб и с вами как всегда сигарет нет в этом ролике я расскажу вам о плюсах и минусах девайса под названием эльф бар rf 350 а перед началом этого видео я хотел бы попросить вас написать в комментариях о своей любимой крепости поехали итак первым и наверное самым главным плюсом является небольшая цена этого девайса Новый RF350 в полном комплекте стоит от 13 до 15 долларов За такие деньги вы получаете сам батарейный блок, кабель USB Type-C для зарядки устройства и перезаправляемый картридж Вторым немаловажным плюсом является огромное цветовое оформление и очень приятный внешний вид он выполнен из довольно качественного и крепкого пластика, а эргономика девайса делает его очень удобным в использовании. Третий пункт уже можно отнести к небольшому минусу, так как речь пойдет о его аккумуляторе. Объем 350 мАч. Вроде бы привычно и нормально, но все портит долгое время зарядки. Оно составляет аж полтора часа. Вроде бы и порт USB Type-C установили, но скорость зарядки при этом 0,25 Ампер. Зато вы можете парить этот девайс прямо во время зарядки и не дожидаться ее окончания. Четвертый пункт беззаговорочно уходит без бесподобному вкусу картриджей RF350. К моему удивлению, этот девайс оказался просто безумно вкусным. Он прекрасно передает как вкус жидкости, так и никотин. На нем великолепно чувствуются как жидкости солевым, так и обычным никотином. Ну и конечно же, на нем вы можете парить даже нулевку. Так что, если вы искали вкусный пот, то я обязательно рекомендую вам попробовать RF-350. Пятым пунктом является еще один небольшой минус, а именно пластиковое крепление картриджа. Если вы будете очень часто снимать и обратно устанавливать картридж, то пластиковые крепления слегка сотрутся и картридж начнет немного шататься. Так что старайтесь лишний раз не доставать картридж. А если вы хотите узнать, сколько у вас осталось жидкости, то просто переверните девайс. В конце ролика хочу сказать, что все эти небольшие минусы перебиваются ценой данного девайса. И по итогу вы получаете довольно легкий и компактный девайс с прекрасной вкусопередачей.